День добрый дорогие друзья, подписчики гости канала Я Игорь Черноусов, я менеджер каналов YouTube Продвигаю свой и чужие каналы за деньги Деньги, поверьте мне, достаточно смешные По нашим временам 5000 рублей в месяц И все вопросы о вашем канале становятся моими вопросами Я занимаюсь продвижением ваших роликов И привлечением живого теплого трафика в ваши проекты Друзья, меня моя работа настолько захватывает, что я готов бы выполнять ее выполнять и бесплатно, но э, за все, конечно, надо платить. Поэтому я вот такими скромными деньгами ограничиваюсь. Не из-за того, что я оцениваю свой труд низко. Нет, он мне просто нравится, поэтому мне приятно это делать. Значит, YouTube меня очень интересует, поэтому все, что связано с YouTube, я собираю, скажем так, аккумулирую и делюсь. Делюсь, в принципе открыто, потому что я хочу, чтобы больше людей начало пользоваться YouTube. Вот с 17 числа в 20 часов у меня начинаются первые вебинары, связанные с YouTube. То есть, пожалуйста, приходите на вебинары, задавайте свои вопросы. То есть, вебинары будут достаточно долго идти. То есть, я расскажу о YouTube в принципе все. Если найдутся люди, которые ну, очень заинтересуется ютубом мы сделаем такое более менее закрытая закрытую группу и будем уже <coughs> делиться информацией между собой то есть теми наработками которые у вас появились у меня появились то есть будем вот так вот вместе более плотно работать значит ну а для всех кому вообще интересен youtube и кто хочет от него быстро получить какой-то результат я делаю вот такое вот предложение в чем оно заключается Друзья, если у вас есть, например, ролик о вашем проекте, если у вас, например, есть интернет-магазин, на котором есть видео какое-то да, о ваших продукциях, либо у вас уже есть какой-то канал, на нем лежат какие-то ролики, но эти ролики не дают того эффекта, на который вы рассчитывали, что я вам предлагаю? Я вам предлагаю ваши ролики разместить у себя на канале и со своего канала, оптимизировав их под ваши ключевые запросы, выдвинуть ваши ролики на первой страничке по вашим ключевым запросам. С моего канала это будет сделать просто проще, потому что канал уже более-менее раскрученный. Вот. За эту работу я беру 300 рублей, от 300 рублей точнее. Почему от 300? Потому что, чтобы вы получили эффект быстро, 90% этих денег я вложу в рекламный бюджет вашего ролика. То есть я вам предоставлю распечаточку, то есть куда пошли ваши деньги, у кого я покупал лайки, на каких каналах по вашей тематике смежной. То есть чтобы быстро получить эффект от вашего ролика. Он будет в дальнейшем развиваться. То есть уже не надо будет в него вкладывать деньги. Но вначале ему нужно дать такого магического пенделя. Вот. У кого есть возможность заплатить денег побольше, то есть вложить в бюджет, это будет еще более эффективно. Ну а так 300 рублей и все, я начинаю заниматься вашим конкретным роликом по вашему проекту, по вашему интернет-магазину и так далее. Опять же, если вам необходимо немножко подредактировать ролик, например, что-то подрезать, обрезать, вставить ваши реквизиты, там, скайпы, телефоны, то есть сделать э, ролик уже уникальным именно под вас, то за небольшие, поверьте мне, разумные деньги я все это сделаю. Вот. Плюс тех, кто является владельцем сайтов либо у кого есть реферальная программа, кто собирает людей в какие-то реферальные программы, в какие-то проекты. Я вам могу сделать вообще э, такой заточенный механизм автоматический привлечения людей. Вот посмотрите, вы можете в своем ролике либо здесь в самом ролике, либо вот как вот в этом ролике сделано. Сделать такие активные кнопки. Вот они, эти активные кнопки. То есть, нажимая на эти активные кнопки, что происходит? Вот нажимаю, и мы попадаем на сайт, который за этой кнопочкой привязан. Например, тут идет реклама какого-то товара, громадная кнопочка купить или красивая кнопочка купить. На нее люди нажимают и попадают куда? Попадают на ваш интернет-магазин. Либо попадают проходят по вашей реферальной ссылке попадают на страничке регистрации в ваш проект все это очень хорошо работает опять же данный ролик нужно вначале подтолкнуть чтобы он начал набирать просмотров и все дальше этот механизм работает уже без всякого вашего участия без вкладывания ваших денег причем вам даже не нужно иметь канал на YouTube, то есть все это будет лежать у меня на канале а вы будете получать только результаты если вам не хочется возиться с каналами с видео и так далее То есть вот такой вот с моей точки зрения полезную вещь я вам предлагаю кому интересно обращайтесь в skype звоните договоримся либо пишите на почту либо через социальные сети все реквизиты мои в описании данного видео то есть нажмите подробнее ссылочки все появятся у вас большое спасибо всем кто досмотрел данный ролик до конца приходите в четверг на вебинары опять же ссылка на вебинары будет в описании данного видео задавайте вопросы пишите вопросы под этим видео я все читаю я обязательно отвечу Нажмите пожалуйста нравится, вам не сложно, мне очень приятно. Еще раз большое спасибо, всем удачи, YouTube рулит.